Вот честно, когда накатал немного в Asset компетизион начинаешь немного думать, а нужно ли тебе играть в вот это говно под названием F1, где есть подобные срезки. Ну, просто, ну, блядь, ну, сука, ну, блядь, миллиметр вышло у меня колесо заднее, миллиметр, блядь, сука, правая задняя вылетела, блядь. Боже, блядь, честно, у меня, блядь, вообще, вот, есть желание просто реально закончить последние лиги в эфке и просто нахуй у нее забыть. Уйти в какой-нибудь где, блядь, будет по поинтереснее хотя бы гонять, потому что там нету подобных конченных срезок, блядь. Ааа, блядь, там просто нормальная система срезок, блядь. Что же, всем привет, ребят. Да, с вами Warhammer. И у О, нас да. третий этап. Лиги Pride и Esports Diamond Дивизиона. Да, сразу третий этап, не с первого, с Бельгии мы начали, а вот только с третьего, потому что, ну. Первый, про первый уже поздно рассказывать, на втором этапе меня не было, но ну, а третий вот-вот только закончился. Что же, это было у нас Англия, про Pride, что можно сказать про лигу. Здесь едут у нас очень быстрые пилоты, то есть, достаточно высокий сплит, так можно сказать, но и при этом есть средние пилоты, так что лига обещает быть крайне интересный в плане борьбы да и плюс может быть все таки подтянуть я по скиллу в формуле хотя в начале ролика вы видели да, да, ту да, самую небольшую да, заставочку из разряда вот, первого да, моего да. круга по сливерстоуну в квалификации который зарубился просто банально выходом чуть больше чем нужно за пределы трассы и да в принципе на самом деле то что я говорил про покинуть формулу 1 это на самом деле не шутка я просто реально уже думаю об этом но пока что, думаю, все-таки, ладно, останусь еще на другой раз. Ладно, у нас, вторая попытка квалификационная. Игра показывает у меня первый фиолетовый сектор, второй фиолетовый сектор. Прям, ух, еду, прям лечу. Но на самом деле это недоработка, так сказать, онлайна. И на самом деле я далеко был от идеального времени первого и второго сектора, который поставил лидер данного квалификационного зачета в данный момент. Ну и под конец я банально ловлю срезку, потому что очень широко выхожу. Переходим к последней попытке. Сразу же я себе ловлю 4 десятых на дельту в минус, потому что забываю поставить максимальный режим топлива и ЕРС. Зашибись. Полсекунды слою просто с нихрена, грубо говоря. Ну и что же. Теперь надо как-то это отыграть, при том, что дельта рассчитана по тому времени, которое я себе заруинил. Минут 24-8, что крайне, крайне медленно на самом деле, потому что в топ 8 как раз таки минус 24 и 5 время где то такое у нас было плюс я забыл немного сказать то что в гонке нас ожидает дождь поэтому настройки немного я поменял в плане крыльев у меня сзади был 9 прижим спереди скорее всего надо было я добавить я в момент квалификации чтобы лучше по проходить но я решил из разряда ну ладно блять, на 2.9 тут блять, нормально хорошо, поедет блять, все. Блять, ну, да, все. Ну, все да стабильно болит едет интересно. но поворачивать иногда отказывается из-за чего на выходах не всегда есть оптимальная скорость Люди же, скорее всего, как я понял, в топ-восьмерке ехали на плюс-минус сухих настройках. Может, кто-то не посмотрел по погоде, может, кто-то посмотрел, потому что, ну, в гонке это будет даже очень хорошо видно, особенно там на первых кругах. Ну, и, собственно, Тарабукин у нас ставит минус 23,6, ну, точнее, 7 почти. Но не суть, как бы мне до этого времени, аж секунду там с хреном времени, от моего даже худшего результата. Ну, и под конец, да, я максимально руиню и по итогу минуту 25 и что для меня вообще просто не свойственно и персонал бест у меня на секунду как раз таки быстрее но с учетом сетапа опять же ладно на старт гонки гасну красные огни мы срываемся очень хорошо с места за счет того что все таки больше прижима стоит тут же начинаю отыгрывать позицию Акиф акифьева пытаюсь уйти на внешнюю но все таки акифьев слева тут мне серебряков немного заблочил и тут еще его сбиналит прямо передо мной из-за чего мне приходится тормозиться в пол почти и из-за этого пропустите двух пилотов вперед с Дмитрием мы немного на Рено зарубились но позицию я отыграл тут же пытаюсь по внешней траектории обойти еще двух пилотов ну и в принципе с альфа ромео это прокатывается акифьевым нет и Теперь пытаюсь его где-то опередить, впереди там также еще и напарника вылетает очень широко, который шел с замены, если я правильно помню. Ну и пытаюсь я как-то вот воспользоваться как раз высоким прижимом, потому что на прямых по итогу гонки я заметил, то, что у людей был прижим меньше. Это будет видно в определенных моментах, которых, наверное, я не ставлю в ролик, но не суть, но в поворотах я очень быстро подбирался к людям, и на выходах у меня также была более высокая скорость. С Акифи меня немного не получилось. Из Лайфелда я вышел широко, задел траву, но вот в Коупсе перекрестил траекторию и, так сказать, по обошел и вышел на 13 место, что на самом деле очень и очень хреново, потому что очковая зоны еще три позиции впереди. Перед нами теперь Ситх, перед ним едет Ломкин и перед ним едет Бобовников. Собственно, люди часть из Рейсфувина, Ситх что, из ребята, ПКТ, из ТФЛ, знакомым нам Пилот, так что будем мы знаем плюс-минус, как они борются. Ну и что, в принципе, делают на трассе. Ну, и, собственно, вот поворот банальный. Я тут же за ситком почти пристраиваюсь, но ловлю уже грязный воздух, из-за этого у меня болит, начинает просто сорвать в занос. Но благо не сорвало до конца. На самом деле, вот сейчас я в клабе делаю полную хренатень. Я пытаюсь поравняться. Сит еще и при, при этом ошибается, его начинает много заносить. за чего я тормаживаюсь, из-за чего мы теряем на самом деле секунду во времени, а то в предыдущих. Так что да, на самом деле это была крайне тупая идея, пытаться вот так вот лезть вовнутрь. Вот. По итогу я просто сбил банально человека с его траектории, да и в принципе, с того, что он попытался быстро выйти, из-за этого накосячил на выходе. Но, окей, будем, самое главное, держаться Терситха, нам надо, самое главное, можно быстрее просто обойти и начать уже преследование в предыдущих Вильямсов, потому что шансы за очко ухватиться у нас есть, в плане очковой зоны. И поэтому надо привести хоть что-то в команду, потому что напарника у меня, к сожалению, в этот момент не было. Он также и Францию пропустил, так что вообще неизвестно, поедет ли он дальше. Ошибается у нас Ситх на выходе из Лафилда. я этим пользуюсь тут же. Ну и он даже не пытается, в принципе, обороняться, тут у меня пропускает вперед, что ему огромное спасибо, что не составил мне большой хлопот. Ну, и, в принципе, начинаем уже преследовать впереди идущие Вильямсы. Но преследовать удалось недолго. У нас в начале третьего круга выходит safety car. У нас выбывает человек на альфа Ромео. Скорее всего, ну да, судя по мне карте, его просто развернуло после. Ну, в третьем секторе на выходе из поворота. Ну и по итогу, да, safety car, который на самом деле был не очень как бы их полезен. С другой стороны, полезен, потому что у нас опять собрался пилотон. Ну и, соответственно, сейчас будет снова... Возможность побороться за позиции Ломкин у нас очень так уверенно вваливается в первый поворот, что очень уверенно вываливается уже во втором повороте, по итогу сразу же плюс позиция. Также еще одна позиция за счет того, что у нас один из Макларенов поехал в пит-стопы. Ну и того уже 10 позиция, плюс Бобовнику, с которым можно. очень Ломкин, с которой можно побороться, да, я с Бобовником, но э, не суть важная. И по итогу. Плюс позиция это всегда хорошо. Ну, теперь Ломакин. самый главное, он также был где-нибудь опередить здесь. И сразу же группу впереди. Он ошибается на выходе из Мэггитс Бэггитс. Чем я сразу пользуюсь на прямой Хангер И мы уже выходим на девятую позицию. Уже целых два чека мы приносим копилку своей команды пока. что Но надо еще их умудриться довести. Потому что все-таки это Сильверстоун, это Дождь. Все возможно. Но самое главное удержаться в предыдущей группе как раз... Которая достаточно быстро едет э, у нас, ну, плюс-минус быстро. И по итогу, что же, пытаюсь я угнаться за ними на старфничной прямой, и начинаю отставать. Причем видно уже то, что прямой я отстаю. Ну, это как бы показывает то, что немного я переборщил с крыльями, и можно было меньше их поставить, терять меньше, конечно же, на прямой. Через три круга у нас ситуация немножко ухудшилась. Уже двух секунд я начал отставать от них, но при этом позади идущий также. Побовников Сонкина обменялись позициями, и также между нами там почти три секунды, соответственно. Ну, я, так сказать, в буферной зоне от них, и поэтому мне ничего не угрожает, плюс побовников позади с 3 секундным штрафом. Ну и по темпу я был все-таки быстрее его. Питстоп я решил сделать в обычное окно на 13 круге. Выезжаю, и передо мной выезжает Акифьев. На самом деле, в этот я думал то, что он уже сделал свой пидстоп и то, что у меня андеркатнул, но, но если мы посмотрим все-таки на разрывы. В плане э, того, то что как далеко от меня вышли, вышел на рост, вот бобовник, примерно вообще в 8 секундах вышел от меня, скорее всего, сдержали на пистопе Но не суть важно то что в принципе не мог меня никак андеркатнуть, потому что там отрыв от него у меня был ну, примерно секундок 10, если он вышел. Ну, успел меня обогнать, когда я выезжал из боксов. Вот, ну, я этого опять же не знал. Ну, окей, я вот думал, то что у меня свежая резина. В принципе, я сейчас подъеду. И в поворотах уже начну ему просто напихивать. В принципе, на следующем кругу так уже и началось, ну, точнее на 15-м. Я подъезжаю близко, пытаюсь теперь что-то уже сделать. Самое главное интересное работать было как-нибудь на выход, чтобы его опередить. Но тут Кифиф начинает прям защищаться, прожимать кнопку э, ЕРЭСа. И, соответственно, в этот момент я понял, то, что битва у нас будет, скорее всего, долгая, потому что, опять же, дождь. Но если забегать немного вперед, то, что Акифив у нас все-таки свернет в боксы, э, в этом честно, я вот когда увидел то, что он свернул в боксы, я немного не недоумевал, почему он так яро боролся за позицию, которую он в любом случае потеряет, и в смысле от борьбы с за которую нет, ну, в принципе, никакого логического у меня понимания, потому что его напарник, даже если вот ввиду того, что он пытался как-то помочь своему напарнику, э, был очень далеко. То есть, как видно, сейчас. Э, Проезжая только Коупс, его напарник, также еще и Игорь, ловит 3 секунды, соответственно, ну тут уже вообще никакой смысла нету бороться, и Закрыли честно, я вот босс, просто босс, не понимал, босс, для босс, чего босс, он, босс, босс, он босс, босс, это босс. делал, потому что, ну, ресурсы окей, я понимаю то, что ЕРС окопится нет. на круге очень много за счет того, то, что ну, у нас дождь, и мы едем не особо быстро, вот, но как бы ты борешься просто ни за что, и... При этом ты же теряешь чуть-чуть больше, потому что ты начинаешь обороняться, где-то закрывать где траекторию. И по итогу, вместо того, чтобы просто пропустить быстрого оппонента вперед, который едет намного быстрее, да еще и после пидстопа в особенности. И постараться на борту держаться за ним на прямых тех же. Да, в поворотах, конечно, грязный воздух, в дождь очень много дает андерстира, и в поворотах намного сложнее преследовать. Но на прямых, блин, все-таки слепстрим, это и слепстрим в момент когда он отсутствует дресс собственно я опять предпринимаю попытку атаковать но прожимая кнопку я вижу то что наоборот акиф отъезжает и понимаю то что на прямых шансов у меня просто ну нету только если как-то сделать лучший выход в лафилде попытался ну вовнутрь но акиф это заметил скорее всего и тут же немножко при, призакрыл мне калитку потом меня немножко вытеснил на траву но окей я еще не был Сука, в базе у него ну Спишем на ты, это блядь, в коопсе попытался как-то приблизиться к этому моменту гонки я уже имел одно предупреждение соответственно ну, в принципе еще одно могу получить но потом ездить на грани как то не особо хочется в Майказбэкс начинаю активно прям догонять его и пытаюсь сработать на выход уже из -за Магетс Бегетс на Хангер Стрейт», но немного не получается, начинаю от него немного отставать. Ну и потом, по итогу, за счет слепстрима, начинаю потихоньку удерживать этот отрыв. Ну и что же, вот момент истины, когда Акифим сворачивает в боксы, и в этот момент немного у меня пукан загорелся. Потому что, опять же, не пойми за что человек боролся, все равно уехал на пидстопы. После этого я в город Банёшеву ехал, ну и Ломкин, который у нас ехал 22 круга, если не ошибаюсь, без пидстопа, в конце 23 он все-таки заехал 22 круга и поставил себе полностью дождевый комплект, потому что в этот момент у нас уже очень сильно пошел дождь. Тут я ловлю на 25 кругу еще и штраф 3 секунды. На самом деле в этом я думал то, что, блин, все это жопа полная, потому что Ломкин также имел тут меня 3 секунды, но как мы сейчас видим, он имел уже 6 секунд. После этого я посмотрел и увидел то, что у него тоже 6 секунд, и вздохнул с облегчением, потому что понимал то, что ну, накосячить на еще 3 секунды, мне будет достаточно сложно. А Ломкин не успеет за круг от меня отъехать на эти самые 3 секунды. Также еще интересный момент, вы можете заметить впереди идущий на девятом месте э, болит Альфа Ромео. И причем я вот во э, время гонки ломал голову, как так этот болит Альфа Ромео оказался впереди меня, потому что, ну, э, вроде бы по темпу он не мог меня никак обойти, и на пистопах тоже не мог андеркатнуть, потому что он был достаточно далеко. Но в конце гонки вы узнаете почему он был в... остался ну, был впереди меня я думаю догадливые уже в принципе знают почему вот, для меня это было даже на самом деле открытием 500 или 600 часов в эфках там последних трех хотя никогда такого не видел просто все же ломки у меня по итогу проходят, потому что на промежутке достаточно сложно ездить уже в жесткий дождь и, соответственно, он начинает отрываться. все-таки полностью дождевая резина дает в этом плане преимущества, но все-таки да. если бы, конечно, не штрафы, я думаю, сейчас минус позиция у меня была бы гарантированная. также еще ломки кто ошибается как на вот чуть ли не заносит, но отлавливает болит. и по итогу, так можно сказать, уже здесь, уже принципе, что гонка заканчивается вот таким вот образом. Дождевая гонка, на еще на Сильверстоуне, где как раз таки очень высокие скорости в средних скоростных и высокоскоростных поворотах, и по итогу гонка становится просто унылой, потому что половину гонки я ездил в в городе в одиночестве. Да, была какая-то борьба, но борьба чаще всего не особо плоткая прям. Ожесточенная в начале гонки, да, вот там было интересно. Но. Машина безопасности, хотя после нее тоже был достаточно все лазер старт где-то была борьба вот ну и так вот проходит 26 кругов это замечательные гонки десятое место чечи. единственное от <свят> ну хотя другое бы я сука, его все-таки довез ну а теперь про альфа на девятом месте остановки 0 когда я это видел на стриме я немного прифигел потому что да в сухой гонке вот у нас есть правило того что должен использовать два разных типа комплекта резины но я думаю что в дождевой есть хотя бы правило о том что что должен делать обязательную остановку но вот Сегодня я узнал то, что не обязательно это делать остановку в дождевой гонке. На этом все, ребят, С вами был Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы грядущих стримов. Ну и увидимся скоро. Пока-пока, ребят, и удачи!